Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мер меня зовут Никита, продолжаем ковыряться в этой игрушечке. И сегодня у нас должна начаться жарушечка, если мы всю серию не пролазим и не проищем код. Где мы еще не были? Давай, я сейчас сделал перерывчик минут 10, а сейчас. Ну короче, с просто серии сделал перерывчик, ну чтобы это, чтобы было что выкладывать, пока я отсутствую, как бы ну... Чтобы вас радовать, чтобы не пропад... Да, я это не видел. Давай, скажи пароль. Че, не работает, что ли? А ты зачем два раза нажала? И че? И нафига? Да я здесь везде был. Я все видел здесь. Я, по-моему, нашел и посмотрел все, что можно было. А, ну это не работает кнопка. Окей. Ладно, пошли по второму кругу. Я реально не вижу здесь ничего больше. Может в спа-салоне есть какой-то тайный пароль? Нет? Нет. А, тут можно несколько записок читать. Сообщение для персонала. Из-за зимы время работы бассейна изменилось. Новое время работы ежедневно с 10 до 5. В четверг работает допоздна по просьбе гостей. А почему именно в четверг? Нифига себе. Почему не в пятницу? В пятницу уже это самое классное. И тут вот... Тут... Fireings Security Corporation, 21 Горд Стрит, Детройт, Мичиган. Имя... Ну, блин, это оно, походу, все. А, количество описания. Да, это цифровой замок. Замок. Но это вон. 0451. 0451, прикинь, нифига себе. Блин, вот... Ну, спрятали. Я мог бы еще 10 лет ходить искать. Сколько, что там? 0451, да? Ну, все, это отлично. Ну, это вон, цифровой замок. 0451. Только кто, блин, оставляет как бы... Зачем ставить замок, если ты пишешь как бы пароль? почти рядом со соседней стенкой. Амжинес. Наконец-то. Типа. Хоть что-то типа... из нашего ну, хотя века. да, электрощитовую как бы запирать надо. Это же как бы мало ли кто полезет. А смысл от него? Че я? Ну я его достал и чё, блин? Так тут же все понятно. А подожди, ничего не понятно. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. А чё сложного было? Нафиг мне этот амперметр, блин. <laughs> Нафига мне нужен, блин. Если я и так, блин, нормально с этой загадкой. Ну всё. Тихо, там можно было нажать кнопку. Я помню. Подожди, подожди, подожди, подожди. Микрофон не уходи далеко. Да пошли, пошли, пошли. 0451. рейс А что можно было не угадать? Это для озер. Ага. Сильный... Заткнись. Не нагнитай. Так, теперь можно радио включить, да? Вот это. Ой, радио. Магнитофон. Только я не понимаю, как это связано. лучше же без света. Блин, я хотел на эту кнопку нажать, но теперь что-то как-то стрёмно. Ну, давай посмотрим, Кенчик, представление. Ну давай, да вы, пацаны, петь будете? Какого хрена? Ну погнали, чё. А инструменты у вас есть? Это типа выступление вот этого квартета мужского? Где-то было про му выступление мужского квартета написано. Ну, давай, рассказывай. Только я бы на, на вашем месте не подходил бы. Ага. И чё? Напугать меня хотел, да? Блин, есть фонарик? Без фонарика как-то стрёмно. Ну, заглянуть можно? В чем прикол? В чем смысл был? Ладно, возвращаемся назад, включаем аппаратуру. А тут хоп бородуля. Нет не бородуля. А, ты уже здесь. Как дела, Джейми? Электричество барахлило, но теперь полный порядок. Ну ладно, с тобой мне чуть поспокойнее. Вдвоем как-то веселее. Выглядит круто, как газовые лампы. Жаль, нет фольги, можно было бы сделать эффект мерцания. И так хорошо. Шутики ну, профессионалы. Я просто подправлю, когда Кейт придет. Но это займет пару минут. Так-то они вроде общаются нормально, да? Ну да, ну ты че, он зря старался, что ли? Давай его похвалим. Эй, спасибо, что за ужином ты это сказал. Мы же одна команда. хоть не всегда это помню. <з claritos> часть команды, часть корабля. Это, это Эрин. Эрин, это Эрин. Это Эрин. А че бежать там? Там проходы меняются, как бы бессмысленно бежать, ребят. А че сразу за нее? Эрин, темная комната. Я. Я. Народ. Народ, спасите. Ну все. Эрин? Беспокойство. Я. Я не могу! Сейчас она начнет задыхаться. Помогите! Спокойно! Мы сейчас. Тише, Эрин, не бойся. <свист> Сидит в углу. Я, я, я не могу. Не могу. А, диктофоны, как в пиле, сейчас будет там указание, что делать. В порядке. Ты там хоть цела? Мне нужен ингалятор. Черт, у нее приступ. В каком ты номере? Я, скорей. Чарли, где ее номер? Где мой? Дальше по коридору. Эрин, я сейчас. Постарайся дышать медленно. Давай. Сейчас будет этот дым, да? Ты главное не волнуйся. Посчитай. Раз, два, три, вдох. Раз, два, три, выдох. Так, давай, считай. Вам придется ее ломать. Все. Я не могу. Так я не могу ничего сделать. Мы с Марком попробуем выбить. О! Кто здесь? Ну капец, все, игры начинаются. Ну все, Минус один. Такое было. Сейчас у меня отверткой прнт. Пока я ничего не сделать не успел. Так, ну тихо, надо промолчать. А зачем молчать? Надо шарать. Но а вдруг он типа это. Принес ингалятор. А! Нет, надо взять, надо взять, надо взять. Не нападай, не нападай, надо... Бляха! Да ладно! Ты что меня обманул? Я думал, надо играть по это како. По правилам маньяков. Он же хочет меня в ловушку затянуть. Ну правильно, да. Он, он, он, он ещё, Если как бы жертва умнет раньше, чем ему нужно, это как бы это... Он же дурачок, он же мыслит не так, как обычные люди. Надо было взять, потому что как бы... Три вздоха? У меня есть три пыха? Дыши. Так, да, правильно, не, не используй ингалятор. Дыши. Правильно. Спокойно. Видишь, ты сама справилась. Hey. Я просто гений. Я, я вышел из этой ситуации Все просто нормально. максимально Все офигенно. Вы, вы его видели? Конечно нет, тут же никого не было. Пошли. Он? Он там! Там кто-то был со мной в комнате. Эрин, это был манекен. Нет, это вообще никакой не манекен. У него была шляпа, как у Холмса. Чарльз, ты ее в могилу загонишь. Ей уже мерещится херня из шоу. Неправда. Все нормально, Эрин, ты жива. Там никого нет. Давайте все успокоимся. Отведите кто-нибудь Эрин в номер. Да не буду я лежать. Все, идем. Просто если бы я напал, он бы попытался, как бы, я не знаю, ну блин. Он бы, наверное, меня все равно поломал, но у меня бы остались вшибы. Или что? Я не знаю, как вы вообще, тут фиг подгадаешь. Привет. Че, я мог уже кого-то потерять? А у меня все живы, да? Выкуси. Это никак. Я, да, я сделал как бы... Вот и вы. Я сделал как бы, я обучился. Думаю, всему. Эрин проявила настоящую смелость. Согласен. Согласен? Да, конечно, я помогал. И где же наш гостеприимный мистер Дюме? Да ты, блин, опять сменяй мне он покинул остров. Вот ну, а ты как угадал, ты, ты тоже видел, да? Как не остаться на ужин? Uh -huh. Но Чарли удалось поднять боевой дух. Тем лучше. Ну конечно, я же Впереди знаю, как играть. Ждет много испытаний. Да все, я, я вот чувствую, что все будет хорошо. Я только наблюдаю временами. Меня это печатает. Давай подсказку. Подсказку, да? Иногда я завидую вам. Почему это? Ага. Я лишь записываю а вы творите я творю вам лучше вернуться, ты, пока никто ты из за... наших друзей не на я творю совсем один Чё, а как же это типа там типа о еще все живы ничего себе какой ты молодец там типа даже не похвалить а теперь давайте-ка все выдохнем и не будем психовать Нет, чарльз хватит эта затея и так была странная, но сейчас вообще страшно. Конечно. Ой, да брось. Я серьезно. Мне это все не нравится. А когда ты успела Неприятно испугаться Приятно признавать, но Кейт права. Кто-то хотел напасть на Эрин. Мы не знаем, что там было. Я видела кого-то. В темноте? То есть я все выдумала? Я тебе верю. Все успокойтесь, ладно? Включаем Дайте психолога опять. Аккуратней. Так И не разделяемся. Цену покидает наш неизменно уверенный лидер. Держимся, держимся группой. Чарли думает, но больше похоже на истерику. Может, он прав? Если не снимем эпизод, мы в жопе. Издеваешься? Что? Я просто... Я столько лет надеялась, что ты начнешь принимать решения, любые. И ты решил? Вот сейчас решил поспорить? Знаете, может я сдурела? Но я думаю, что Эрин не показалась. А да, конечно нет. Здесь опасно. Там Тут же... был манекен. Ты думаешь, я вру? Так что Я ли? думаю, ты не разглядела, потому что было темно. У, еще один, блин. Я знаю, блин. что видела. В этой части я за девчонок, короче. Пацаны какие-то, я не знаю, вообще вафли. Ладно. План такой. У нас есть план. Валим. Уезжаем. Согласен. Так, секунду. Мы не делаем резких движений. Я сейчас разыщу Дюмета и поговорю с ним. Все будет Тебе в Тебе 500 ясно? лет назад сказали, что и он мы уехал. мы закончим работу. На ужин он не пришел. Почему ты решил, что найдешь его? А у меня позитивный настрой. Это зря. Попробуй как-нибудь. Это зря. Браво, Чарльз. Твои бредни. Просто отличный План. Дюмету уплыл. Я видела, помнишь? Да может, никто ничего не помнит. А может, нет. Неужели трудно хоть раз обойтись без негатива? А, да какой ты видишь нему? Если мы подумать, в шопе. Эта идея Чарли не худшая в его жизни. Она даже не худшая за вечер. Ты особо-то не гордись. С приоритетами у тебя хреново. Да пофиг. Я пошел. Я с тобой. Куда? Стой. Может останешься? Я быстро. Правда? Ты побудь здесь, чтобы не разминуться. Плевать на вы с ней его Я валю. Куда? Я уже все решила. Э Подождите, я не, ухожу, не Марк. Не разделяйся мной. Эрин кого-то видела. Ладно, ты права. Извини, просто Чарли. Здесь опасно. Ты смотри, как он! Он, значит, при Чарли такой, типа, ну Чарли же, ну блин, ну Чарли, ну давайте там поддержим Чарли. Чарли ушел, типа она надо валить. Блин, ну да, ладно, надо валить, как он переобувается быстро. Это важнее любой работы. Все так. Идем, Эрин, все будет в порядке. Жди здесь. Ты Можете посидеть со мной, пока я соберусь. Я не хочу Ты терять чё? время. Я Смотри, б... Они такие типа. Надо валить. Эрин, сиди, жди здесь. Квально одна одна гениальная сможем. идея за другой просто. Придём, я не честно. могу прям вообще команда. Да, мы команда. Не надо. Эх, прости, я не успокоилась. Оставь открытый, чтобы меня было слышно. Так иди с ними, какие нафиг Конечно. вещи. Ой, как все плохо, ой, как отвратительно все, ну вот все как бы начинается, да, но все равно что-то еще не началось до конца. Ладно, гений, где будем искать Дюмета? Я не ищу Дюмета, я планирую съемки, если вдруг его встретим, отлично. Кошмар, тебя правда только это волнует? Нет, конечно. Кейт, скажи. Ты сама знаешь, когда мы включим камеру, она захочет оказаться в камере. Ага. Дурной О, да. ты, вообще дурной прям. Опять читать будем. Мистер Морелло, добрый вечер. Спасибо, что разрешили связаться с вами напрямую. Ваш издатель сказал, что вы хотели услышать мое предложение. Похоже, у нас есть общий интерес. Я потратил несколько лет на создание идеального туристического места, связанного с Холмсом, в, э, в точности его создав отель Всемирная выставка. Мы пока не принимаем посетителей, поскольку нужно закончить еще пару мелочей. Но я... А, ну я это читал, да? А, ну да. Извините. Я думал, он не читал. А я, оказывается, читал. Есть что? Жига, зачем тебе жига? А, ну да, ты же куряка у нас, блин. Так, ну сейчас вот здесь будет открыто, да? Нет. Опять вниз? Да я заколебался в одних и тех же локациях ходить. Дайте мне что-нибудь новенькое. Дайте мне то, чего я не видел. Планировщик. О -о, о, о, о, о. Что случилось? Но сейчас тебя на мысль я... ничто не наводит. Не знаю. Сейчас у тебя никаких мыслей не возникает, парниша. а? Тебе не кажется, что все плохо, что все отвратительно? Это, это, это я видел. Это мы видели, это вот этот сценарий. Ну бросай его. Очень долго ты его держишь в руках. Может, смотритель знает, где сейчас Дюмет? Какой смотритель? Наблюдатель? Так он же нам не будет помогать, сказал. А вы откуда про него знаете? Схемка. Вот и как мне понять, чего мне избегать? Крюка, блин? Как мне это понять? Или эти схемы созданы для того, чтобы, типа, когда меня убили, я так... А, ну да, я это видел, да? Вот так вот это... Блин, не понимаю, до сих пор не могу понять, как я должен был понять в третьей части, что Эрику нужно, нужно было отрезать веревку. Ну как вот, я этого просто не понимаю и не пойму, видимо, никогда. Стоп, что? Что? Что? Какого хрена? Что? Какого? Ты где вообще? Что? Ты где? А что случилось? Что-то пропало? Что украли оборудование? Че, какого хрена? Что? Ты что потерял? Ладно. Не будем ее отвлекать. Джейми, подойди. чё, очковенька стал. Ладно, да. Валим. Пиздец, как страшно. Это просто кровь. Просто кровь? Ты шутишь? Да подожди, ты психолог. Мы знаем лишь что здесь тащили что-то, с чего текла кровь. И ты считаешь это нормально? это конечно. А! Чего ты хочешь? Да он сам больной Наверняка это Дюмет или его смотритель притащил из леса мертвое животное. По паркету это нам mm -hmm. на ужин. Да. Да, да, да, да, да. Ты прям вообще оптимист, куда бы деться. На а это еще что? Это Дюмет представляет. Дюмет. Что? Так он здесь? Ага. Стоит за углом, хихикает. Тихонечко Ну и чё, блин, я бегать не хочу Надо же пропитываться атмосферой Типа страшно типа. Нет, вот тут просто вот эти, так и типа коридоры Типа вообще фигня, не страшно А вот э, за Эрин было вообще так прям очковенько ходить С этим микрофоном Тогда прям давило на уши Я еще в наушниках сижу, мне прям Прям сильно так поддавливало Клапан Ладно по всей видимости, нам сюда. Ну хорошо, хоть вдвоем пошли. Поднимай. Там кто-то тяжело дышит. Что происходит? Это звуки неприличные. Ой, блин, зря! Рано. Ты слышишь? Надо было в другую сторону скорее. Какого? Пожалуйста. Пожалуйста. Прошу, я что сделаю? Что с вами? Вас пытали? Эй. Что за херня? Стой! Смотри. Все, пила погнала. Что это? Какая-то ловушка. Если сойдешь с пластины, это хреновина. Надо в подъеде смотреть. Добрый вечер. Ну, подражайте, все понятно. Самого говорить не будет. Помогите. Плохо видно, плохо видно, Где усы. Вроде блондин Типа надо сделать выбор сойти или не сойти, да? Да нет, нет, нет, надо остаться А! Блин, серьезно? Я же думал, я понял психологию маньяка. Дай руку. А я не понял? Давай же. Я что, ⁇ все-таки плохой психолог? Я плохой психолог. А, да это подстанова все. Понятно. Он не умер. Что я сделал? Вот с хэппи. Надо на Это подставка. Это... Чарли. Маньяк не один. Иди Маньяк мне. не один. Маньяк не один, и это, и это, они, это все подстроено, это все подстава, можно было сойти нафиг, по-любому. Ты, ты видела? А теперь сказали, что лажат Это что было? То есть сейчас ты веришь, да? Что за хрень? А, а они смотри сразу на тапок Ловушка. захотели дать, про всех забыли. Боже, мы в ловушке. Что делать? Нужно решетку ломать. Ага, удача. На три, Раз. Два. Три. Нет, Вы если все пятером накинете на решетку, ничего не будет. Слышал? Да, у меня жестко, каждый вибрирует. вибрирует. Чегаси. Что-то там Тур, с картором, картором, картором, картором, картором, картором, картором, картором, картором, картором, картором, Камень. Нашла свой кристалл? Не делай так. А чем кристалл? И это поможет? не смешно. Прости, ты не сильно поранилась. Камень жутко острый и, конечно, волшебный. Это кристалл аметиста. Он успокаивает и окружает защитной энергией. Знаю, угу, помню. Понятно. Раз знаешь, не называй его камнем. А Просто как? мне кажется, что Дали тебе смог? стоит взять ответственность за свои эмоции, а не перекладывать все на кристалл. У всех тут большие психологические проблемы. Одна, блин, неуверенная в себе а с матик. другая что-то дерзкая, ну на это задержусь, же тоже стоит какая-то психологическая ошибка, ошибка. Да понял. Этот вас короче, у всех проблемы с башкой, не хуже, чем у маньяка, ё-моё. Что делаю? Я вообще какие-то нелогичные решения принял. Может и так. Я, я, я принял какую-то нейтральную сторону, сторону психолога. Но издеваться их, не обязательно. Я пытаюсь восстановить их душевный Ладно. баланс. Я зря так грубо себя повел. Извини. Да, все хорошо. Забей. Правильно. Сейчас не время и не место. Я должен... Когда я ими управляю, у них все замечательно. Ухудили они идут навстречу друг другу, ведут такие душевные разговоры. Все у них прекрасно, все у них хорошо. Все они дружат, как только мне передаю, пере... управление у меня ими забирают. Они творят хрень какую-то. Сказать. Так. Днем ты вспоминала вакансию оператора. Так. Ты кое-что не знаешь. Что именно? Не было такой вакансии В каком смысле? О, ты обманул Помнишь, Мюрре? Он хотел открыть студию в Бруклине, галерею Так, ну был такой человек. Искал чувак, ну... партнера Так Это ж твоя мечта Я тебя подставил? Да На этом невозможно заработать И я подумал Ты решишь, что я свихнулся? Это ж безумие Почему ты не попытался? И мне не сказал. Я испугался. Тогда и так все было у нас сложно. Не-не. На меня валить не надо. Это твой выбор. Знаю. Я отказался, потому что it would have taken me away from you Я хотел остаться с тобой, он сказал. Я. Слушай, я я как-то даже я... не подумала. Я такой романтик. <психолог>, Психолог, романтик Что еще? Я молодец Я Просто Что ты от меня хочешь? Дружить с тобой хочу Я надеялся, что все изменится Если честно Я еще надеюсь Да и по тебе видно Тебе стоило сказать раньше Знаю да, так, ну-ка. Не хочу переживать это снова. Б а если будет иначе? Да ладно. Будь настойчивый, чуть-чуть. Знаю, что не будет. Сейчас надо быть чуть-чуть настойчивым мужик, прости. давай. Я малость не какой прости! Чувак, нет! Не давай заднюю. Надо идти. Да, она сама хочет, просто не знает, Пошли еще, Заберем чувак. Эрин и свалим отсюда. Так, бери камушек с собой, пригодится, интересно, же. сколько сейчас стоит заказать натуральный аметист? Забирай с собой. Конечно, Хо -хо -хо. идеально. У меня есть аметист. На корняк можно бы это, какого, в маньяка кинуть. Да в ловушках любая фигня пригодится вообще, любая, абсолютно любая, прям даже, даже то, что кажется бесполезным, все равно приходится. Карандаш, ручка вообще, пофиг вообще, вот все, вот все, что лежит. Кочерга, вот бери кочергу, вот вы, вы, вы понимаете, надо брать все, что... Как бы нашли Дюмэта. Чарльз был уверен, что найдет его. Посмотрим. Ага. Да, вот Чарльз уже сам понимает, что лажик это происходит. Как минимум уже трое персонажей кто, блядь, постоянно ходит и запирает дверь? О, неужели? Его помощник в плаще? Хоть кто-нибудь задал, кто задался этим вопросом Вот а ты молодец, слушай Ты молодец ты, ты прям молодец Мне нравится твой ход мыслей Так Стой Что там? Подсказка Это Гулика. что, блядь, чья-то шутка дурацкая? Откуда это? Это твое? Нет. А чье? Это она? Да. Кто она? Шелби. Ты знаешь, кто Один это? Один лак? Ах, не надо. Что такое? Мы красили одинаково. А это она это рядом, он. что ли? Что? Кто? Это он. Кто? Тот тип сзади. Знакомый? М. Типа того. Что такое? Просто... Все время где-то пересекались. Он был иногда на тех же вечеринках. Это я виновата. Что произошло? Нет, это неправда. В тот вечер а -а -а. мы хотели встретиться. Собирались выпить и пойти тусить. А я не пришла, да? Я проспала. А -а -а, как ты могла? У нас тогда было не принято приходить одной. Шелби ждала, а меня все не было. И тогда он на нее напал. Все хорошо что тут хорошего это пиздец я живу с этим каждый день и кто-то в курсе кто-то оставил это для меня это что такое это опять кто-то двери запирает без понятия так я готов жать на кнопки но что-то плохое Я готов жать на что кнопки. за черт бегите сюда так. Чарли! не успел не успел ну помогай давай Жму кнопки! Я не удержу. Слушай, вам надо бежать отсюда как угодно. Просто сваливайте! Живо! наконец то разум Джейми, проснулся. Чарли! А про Эрин все забыли, что ли? Это что сейчас Мы было? Мы хотя бы вдвоем. Я... И те вдвоем. Не знаю. А Эрин одна. Но меня это очень, очень пугает. Сейчас бы одного оставить. Вообще молодцы такие, не могу. Не сдвигается! Да, конечно, что оно и не сдвинется. Нам пиздец. <свят> Должен быть обход. Да, служебный коридор, вентиляция, что-то. Ну, чердак. О, чердак. Кстати, можно пойти на чердак. А вся жесть по-любому происходит в подвале. На чердаке должно быть как-то посп поспокойнее, я так думаю. Я надеюсь. Хотя чердаки, если подумать, тоже стрёмные. А если он подумал, что э, как бы если... Это маньяк такой, знаешь, такой рассудительный, он подумал, что а, они знают, что в подвалах в ужастиках стрёмно, поэтому я сделаю стрёмный чердак и заманю их туда!» Слушай, какой-то непонятный маньяк. Я еще не совсем по понял его психологический портрет, как бы мне еще до конца не ясен. <звы> ну да, а вы думали? Что происходит? Вы что, не понимаете? Дюметт! Что у него с башкой? А чего взяли, что это он, он был дерганный. Но я тогда подумал, что он просто чудик. Большая разница между чудиком и убийцей. Да это не он. Хотя он здесь замешан, это факт. Давай прикинем: ты видела, как Дюмет уплыл? Так. Может, он узнал, ты про что это здесь вспомнил, убийца да? и Ага. Может. Ну точно. Или тот мужик был не Дюмет, а кто-то другой. Тот мужик в. Так, ага. А Дюмет и, Джейми и Чарли поняли, что человек, которого они встретили, не был настоящим Дюметом. Аски. Ну это и логично. Он лысый Дюмет, а то, у того хоть какие-то волосюки были. Та ловушка. Ее же так просто не сделать. Конечно. Все продумано заранее. Кто-то хотел, чтобы мы попались. А по значит, на пароме с нами почти наверняка был не Дюмет. А кто? А, так это может и реально не Дюмет. Кстати, может реально на пароме это был не Дюмет? А просто тот, кто играл его роль. А -а, блин, слушай это. Это добавляет немножко фа фактов э к этому, как к психологическому портрету убийцы. Только я чуть-чуть уже запутался в коридорах, если честно. Так, ага. Пытаюсь понять планировку Не поймешь Кажется комната Эрин полностью отрезана Кошмар, Чарли Зачем он так с ней? Потому что ее проще всего напугать Легкая добыча Вспомни наше шоу ага. Это логика социопата. Что за херня? Так, это логика социопа... Ага, а со... О, класс! Ты тоже это слышишь? Я боялась, что у меня крыша едет Откуда звук? О, ты господи, эти божечки, вы что давите на мои эмоции? Вы хотите разжалобить меня? Думаешь заманить Чай, меня в ловушку сюда. детским плачем? Да ты не на того Давай, напал, открой. маньяк! Я знаю, я знаю, как ты думаешь, я тебя раскушу. Черт, я попал в ловушку прямо. Кстати, заканчивать пора. Здравствуйте. Uh. Жесть. Uh. Ха-ха-ха, <смех> <смех> <смех> давай на этом закончим. <смех>